Патроны цанговые тип 0758 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическими хвостовиками посредством эластичных цанг стандарта ER. Для установки в шпиндель станка эти патроны имеют хвостовики конусностью 7 к 24, от 30 до 50. Размерно патроны изготавливаются в соответствии линейкам цанг стандарта ER. При установке цанг необходимо соблюсти очередность. Сначала, зацепляясь за эллипсную проточку, цанга вставляется в гайку, и только потом после этого уже с гайкой устанавливается в патрон. Затем вставляется инструмент, и гайка затягивается ключом. Никогда не затягивайте гайку ключом, если в цангу не установлен инструмент.